Как только начинают заниматься практиками, электроприборы ломаются, на совсем перегорают. Есть ли техника безопасности? Есть. Закрывать пространство и немножко контролировать свою энергетику. Вы знаете что? Я вам так скажу. Вот в, нашем, в нашей касте, в нашем, в нашем обществе считается, что если ты своей энергетикой начинаешь воздействовать на окружающее пространство, то есть... Лапочки рушатся, компьютеры выключаются и прочее. Это приблизительно как пойти в Букингемский дворец со спущенными штанами. Неприлично. Ты не умеешь контролировать свою энергетику, не ходи в приличную Не ходи к людям, если ты не умеешь. То есть надо учиться, учиться контролировать свою энергию. Просто помните о том, что это не является показателем вашей силы, это является показателем вашей слабости. И оно само угомонится через какое-то время. Просто пока ваша эфирка, что называется, как маленький ребенок, да, научившись ходить, вот маленькие дети видели, как они ходят, немедленно они ходят быстро, за ними не успеть. Вот ваша эфирка ведет себя как маленький ребенок, она начинает носиться, она начинает беситься, с возрастом это пройдет. Все эти переболели в свое время, пока не объяснили, насколько это неприлично. Это просто неприлично. Неприлично не среди своих, неприличные среди чужих. Просто неприлично. Да, это говорит о том, что ты свою по не контролируешь и фирку ты свою не контролируешь. А какой, какая же ты ведьма в чертовой матери, если ты себя не контролируешь? Поэтому практикуем, но помним, надо научиться не раскидывать ее на 33 стороны, да, убивая взглядом всех случайно вошедших, да, а напротив, уметь ее аккумулировать, концентрировать до нужного момента, когда нужно все собрать и в команду и совершить выстрел. В нужное время, в нужное место.